Все для детей. Вот что сделано в детском городочке. Это вот поставили. Кстати, новое. Новое. Там ничего. Песочницу немножко подмодернизировали. Это у нас горочка. Кстати, нормальная. Можно показаться. Можно показаться. Это. Все. Плеточки. Изделия из дерева. Это у нас рыбак со щиткой. Это у нас лисичка с колобком, это у нас недавно сделали по весне скворечники, ну и завершающий этап Мишка, пока. Обзор закончен.